Великому посту, неделя о и фарисеи, вот, и вот это вот э, чтение, которое всем нам, безусловно, хорошо знакомо, чтение э, евангельского, что два человека вошли в церковь, ходит фарисея, а другой батарея, помолиться. И фарисей молится в себе, говорит, Господи, хвалу тебе воздаю, что я вот такой, какой я есть, то есть он Славу Богу здаем за то, что Он имеет, за то, что Он живет благочестиво, за то, что Он соблюдает те традиции и те установленные каноны. Он за это здаем славу Богу. Но в конце добавляет такую фразу, что я не такой, как прочие человек, хищницы, неправедницы, прелюбодея или как же он а мытарь, безо всяких условий, стоя в храме, говорит, Боже, милостью будем не грешны». И Господь говорит Своим ученикам о том, что вот тот мытарь в дом свой придет, а правда, гораздо больше, чем фарисеи. Очень необычно это звучало для людей того времени. Потому что ну, всем казалось, что ты соблюдаешь традиции, ты чтишь в субботу. В субботу был особенный день, День покоя. Вот. Ты жертвуешь на храм, десятину отдаешь. Все это делаешь неукоснительно, соблюдаешь, а тем самым спасаешься, тем самым угождаешь Бога. А вот он грешник, мутарь. Позорные профессии. То есть мутарь это человек, который собирает налоги для окупантов для врагов, для римлян, то есть служит врагам, то есть он сам по себе уже в обществе очень сильно не уважает, и при том еще может быть что-то для себя оставляет, как-то вот пытается накрушиваться, и вдруг он оправдан больше. Я думаю, сейчас нам не нужно объяснять, что в покаянии у нас рождается, соответственно, спасение. Беспокояния не может быть спасения. Все это сейчас хорошо понимают, но мы, мы обыкновенно думаем, что э, достаточно вот прийти и сказать, я вот такой плохой, у меня все да, хорошо хорошо. но прости меня Господи, пошел я домой и опять ничего не делаю. Это очень обманчивое впечатление, это неправильное понимание того, чему у нас очень церковь. Я который год уже защищаю этого бедного фарисея, рассказывая о том, какой он хороший на самом деле. И если бы мы попробовали пожить хотя бы месяц, как жили тогда фарисеи, мы бы поняли, насколько тяжело. Тяжело от себя любимого отщипнуть и отдать в церковь десятину, прям честную десятину. Прямо вот ровно. Ты зарабатываешь 100 тысяч, 10 тысяч отдали. Зарабатываешь 50, 5 тысяч отдали. Принесла у тебя, допустим, курицу там 50 яиц, 5 яиц принеси в церковь и так далее. Ну как вот люди жили? Сложно это, допустим, сделать. Плюс ко всему, строгие традиции выполнять, день покоя соблюдать, поститься. Все как положено. Сколько у нас оправданий, что мы в среду, в пятницу не попостились. Гости приехали либо день у нас какой-то особенный, либо просто мы оказались там, да, кого-то в гостях, нас угостили чем-то вкусненьким, а? Ладно, немножко. Сложно, безусловно, сложно. А фарисеи все это делали. И поступали много во благо, для души, для спасения своей души, чтобы Богу угодить. Но вот маленький пиланс. Я не такой, как прочий человек сказал тот фарисей. Даже при этом воздал хвалопов и сказал, слава тебе Господи, что я не такой, как прочий человек. И тем самым уничтожительно отозвался от ближних То есть не к нему любовь. Нам очень важно понимать, что мы и как фарисеи пожить не можем, сил у нас не хватает. И до мутаря нам того покаяния. Бог, ой, как далеко. Давайте посмотрим. Я уже говорил о том, что мутарь жил в том обществе. Все не презирали. Он продался на... У него разных мутарей, у каждого они все разные, не один. Был мутарь. Сборщиков талогов было много да? в Иудеи. Они собирали в каждом городе, не были, что-то делали как. -то. И вот у него, может быть, в семье какие-то дела были. Денег не хватало. Он нанялся на службу и собирал налоги. Нанимаясь на службу, он отлично понимал, что он будет презираем еврейским обществом, что его соотечественники не будут его уважать за это. И тем не менее пошел на эту службу. И в этом обществе находясь, он постоянно испытывал к себе пренебрежение. То есть под таким гнетом жить тяжело. Может быть, он делал это не для себя. И вот в пришел, измученный всем этим, пришел и сказал, Господь, будь ко мне милостив, искренне от души. Именно поэтому Господь говорит, вот он придет домой сегодня, а правда гораздо больше, чем вот этот благополучный. И если мы будем, входя в пост, понимать о том, что Наше покаяние не отличается от того, дарево покаяния. И мы не живем в обществе тотального непонимания и тотальной неприязни. Мы же в другом-то все-таки у нас, люди, которые нас уважают, нас любят. Мы стараемся уважать их людей. То, наверное, и покаяние у нас будет соответствующее Богу. И хвалу воздавать Богу будем правильно. Так будем, братья и сестры, мы не просто внимательными слушателями Слова Божьего, но и добрыми делателями. И Господь будет с каждым из нас и поможет войти в лому его. Богу нашему славу. Аминь. Аминь.